Вздутие очень часто провоцируется тем, что ест конкретный пациент. Мы иногда смешиваем продукты, даже не задаваясь вопросом, а что после этого с нами будет. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете о том, что может являться причиной метеоризма и как справиться с этой проблемой. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы получить памятку о том, какие факторы могут вызывать метеоризм. А если человек работает с людьми в коллективе, это не есть приятно. Вызвано это, как правило так называемой бродильной диспепсией, да, когда в кишечнике образуется большое количество газов, и эти газы либо отходят, либо не отходят, что равно неприятно для человека да, и для существования в коллективе, для публичного человека. Такого рода проблемы могут быть связаны с настолько разными состояниями, что я даже не буду пытаться перечислить все то, с чем это да, можно, можно ассоциировать. Чаще всего пациенты по этому поводу, говорят врачу, что у них дисбактериоз, и чаще всего доктора Аздекс с пациентами не спорят, Причем переубедить и российских пациентов, и большинство российских специалистов, что дисбактериоз – это не болезнь, это состояние, да, которое э, не всегда далеко вызывает какие-то расстройства, что это связано с массой факторов и что это не требует лечения. Да, в том понимании этого слова, в котором оно используется в Российской Федерации, ну вот просто нельзя. Да. Это инфекция, вот она называется дисбактериозом, это диарея, это то, что требует вмешательства врача. Состояние вздутия, состояние там, дискомфорта в кишечнике требует далеко не всегда вмешательства с помощью лекарств, зато это требует напряженной работы самого пациента. Нынешнее состояние этой проблемы оно подводит нас к тому, что вся совокупность микроорганизмов, которые живут на и внутри человеческого организма на коже, в кишечнике, в полости рта, да, на слизистых, что это все один, еще один общий орган. Это все называется микробными пленками. Исследователи считают, что это единый комплекс, который срабатывает на гормональный уровень да, макроорганизма, на стрессовый ур уровень, на факторы там, погодные, переохлаждение, жара, на количество жидкости, которую мы выпиваем, качество этой жидкости. Например, понятно, что хлорированная, да, там высокохлорированная вода, она обеззараживает. Хочешь ты или не хочешь, пусть он достаточно быстро разлагается э, в воде, но тем не менее, если уж мы налили эту воду и выпили, если очень хочется пить, никто не будет ждать какое-то время, да, пока очистится вода. Фильтры есть не у всех. В общем, этих факторов их очень-очень много. И нет смысла заморачиваться такого рода проблемами, если они не критичны. Вздутие очень часто провоцируется тем, что ест конкретный пациент. Мы иногда смешиваем продукты даже не задаваясь вопросом, а что после этого с нами будет. Вот просто машинально да, набрали, поели, пошли и о, что-то мне тяжело, что-то у меня тут бурлит, что-то у меня дует. Это первое. Второе, мало кто из нас имеет э, манеру вовремя остановиться в объеме пищи, да? а вместе с тем существует категория пациентов, которые при переедании испытывают те же самые ощущения – вздутие, дискомфорт, растяжение, и, тем не менее, не останавливаются, э, да, не контролируют себя в этом. Кстати говоря, э, вздутие живота очень часто провоцируется и спортивным питанием тоже. Говорят, что в интернете на эту тему существует множество мемов, когда спортсмен, начинающий применять новое спортивное питание, вместо радости и жизни получает раздутый живот и диарею. В связи с этим самое простое, что должен сделать человек, у которого есть такой рода проблемы, это вести пищевой дневник. Гениальное изобретение докторов, когда каждая частица того, что попадает к нам в рот, записывается да, и фиксируется. Поверьте, что, ну, наверное, 80% вопросов у пациентов отпадает, как только они сами начинают тщательно записывать, что они едят. На сегодняшний день это можно и не делать письменно, потому что существует масса приложений, да, которые скачиваются, удобные в использовании, вы заносите туда сведения, они вам кроме комбинаторности еще и колораж посчитают, и нагрузку порекомендуют, в общем, цифровая медицина развивается семимильными шагами, и это хорошо упрощает нам жизнь, и пациентам, и врачам, но без анализа такого рода вещей, вот как бы самого питания, да, без добавления в пищевой дневник оценки степени выраженности метеоризма, частоты стула, его характера, и обычно я прошу своих пациентов еще записывать и оценивать стресс по пятибалльной системе, сделать какие-то выводы о том, от чего возникает метеоризм, ну, в общем, достаточно сложно. Я не сторонник проведения анализов кала на дисбактериоз, Потому что посевы – это абсолютно недостоверная методика, которая, в общем, не используется уже нигде. Любовь к ней сохраняется только на просторах нашего отечества огромного. А вот простой анализ кала под названием Копрограмма в общем, недорог, делается легко и позволяет сориентироваться что как переваривается, да? чего больше, чего меньше. И строго говоря, какие органы могут э, участвовать в, в формировании вот этой проблемы? Понятно, что есть продукты, которые способствуют вздутию, причем эти продукты, как правило, очень любимые э, россиянами: капуста, квашеная. Кто ее не ест? Все. Картошка при переедании которой крахмал набухает, лежит, переваривается, у кого-то быстро продвигается, у кого-то не очень. Яблоки с большим количеством пектина. Я прошу акцентировать ваше внимание на том, что я не говорю о том, что эти продукты вредны, нет, они полезны, нужны, и да, яблоки надо есть, и капуста – это наше национальное достояние, я так считаю, это и вкусно, и полезно. Вопрос в количестве, да? когда есть какие-то проблемы с пищеварением, всегда возникает проблема баланса. Сколько съел, вот съел две ложки? Хорошо, съел 4, стало плохо. И вот эту границу позволяют отследить и приложение и «Пищевой дневник», они позволяют как-то сориентироваться в том, на какие проблемы. Конкретно у меня возникает вздутие. На какое количество пищи, да, примерно оцененное обычно оценивается там в чашках или в ладошках, сколько вот в твоей ладошке вмещается. Какое количество пищи подходит именно мне. И тогда, в общем, чаще всего... Просто отпадают какие-то вопросы. Конечно, метеоризм бывает проявлением каких-то тяжелых, серьезных заболеваний, типа воспаления поджелудочной железы или каких-то проблем с кишечником. Вот выявляйте, какие факторы влияют именно на вас, да, убирайте эти факторы. Если это не помогает, тогда, безусловно, надо идти к врачу. Надо проводить дополнительные методы исследования для того, чтобы исключать возможность развития хронического панкреатита, каких-то колитических заболеваний, да? и это все может делать уже только доктор. Просто снять метеоризм позволяют так называемые препараты-пеногасители, ну вот типа эспумизана. Если это ситуационная проблема, эспумизан помогает и там, на длительный промежуток времени вздутие ушло, Стоит хорошо, если требуется принимать такого рода средства регулярно, то это тоже повод для того, чтобы прийти к доктору и постараться разобраться глубже в этой проблеме. Очень благодарна вам за то, что вы посмотрели это видео до конца и очень хочу сделать вам подарок. Нажмите на ссылку под видео, чтобы получить памятку с факторами, которые могут провоцировать метеоризм. Приходите к гастроэнтерологам в Альфа-центр здоровья, и мы сделаем все, чтобы решить вашу проблему.